Минувшая неделя оказалась насыщенной. КАМАЗ нацелился выпускать иностранные компоненты без иностранных партнеров, а кроме того, привезет запчасти для иностранных грузовиков. При этом выпуск новейшего КАМАЗа К5 фактически не прервется. Накопленный запас комплектующих позволяет выпускать и семейство К4, и серию К5 до конца года. Параллельный импорт, на который возлагает надежды весь российский автобизнес, наконец-то сможет заработать не только для запчастей, но и для автомобилей. Правительство разрешило юрлицам ввозить новые машины, минуя сложнейшую процедуру одобрения типа транспортного средства. АвтоВАЗ предпринял попытку вернуться к производству не только упрощенных, но и нормальных автомобилей с АБС и подушками безопасности. С конвейера сходит ограниченная партия ларгусов, а также трехдверные и пятидверные нивы. А оборонный концерн Алма антей выдал скупую, но свежую порцию подробностей о газоэлектрическом кроссовере «Инева», с которого мы и начнем этот выпуск. В России появилась традиция — все важные автомобильные новинки сначала показывают чиновникам. Например, компактный кроссовер ИНИВА от оборонного концерна Алма-Сантей сперва показали новоиспеченному вице-премьеру, а по совместительству министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Причем не на Обуховском заводе в северной столице, где НИВУ разрабатывают в партнерстве с Петербургским политехом, а на молодом Нижегородском заводе имени 70-летия Победы, который тоже входит в концерн Алма-Сантей, но выпускает компоненты зенитно-ракетных систем. Казалось бы, причем здесь автомобили? Впрочем, место производства не вы еще не определено, и от конвейера ходовой макет очень далек. Даже интерьер выполнен приблизительно, как и на прошлогодних фотографиях, узнаваем, например, руль и мелкая фурнитура от Шкоды. Технической информации мало. Платформа «Нивы» рассчитана на легковые и коммерческие автомобили и позволяет поставить два электромотора общей мощностью до 435 сил. Кроме того, предусмотрен водородный вариант и гибриды с газовым двигателем. К слову, базовый гибрид обещают с запасом хода до 1000 км, а подзаряжаемые от розетки — до 810 По расчетам до первой сотни подключаемая «Нива» должна ускоряться за 8,5 секунд. А еще заявлена небывалая для плагина 70-киловаттная батарея. Сейчас столь емкие аккумуляторы встречаются только на чистых электромобилях. Параметры эти очень амбициозны, а потому логично, что сроки воплощения не называются. Упомянутый Петербургский политех разработал еще два проекта. Глубокую модернизацию Уаза Патриот, отложенную Соллерсом по финансовым соображениям, и крохотную электрическую трехдверку Кама-1. Причем заказчик последний, КАМАЗ остался крайне недоволен работой. Во всяком случае, камазовцы говорят об этом почти открыто. Поэтому Кама 2 будет совсем другой. Как сообщает Дром, разработчики готовят переднеприводный, переднемоторный и пятидверный хэтчбек длиной 3 метра 75 сантиметров. Притом кузов будет не каркасно-панельным, а металлическим, пригодным для конвейерной сборки. Дизайн, по информации издания, нарисовала некая итальянская фирма. А вот шасси под двигателем мощностью от 95 до 130 сил проектируют своими силами. Аккумулятор планируется разместить внутри базы. Кстати, недавно исполнительным директором АОКАМА стал Харальд Грюбель, ранее занимавший пост вице-президента АвтоВАЗа по инжинирингу. Возможно, его приход активизирует работу. Кроссовер Kia Sportage нового поколения долго простоял перед дверью ведущей на российский рынок. В самом конце прошлого года московский офис компании Kia успел объявить стартовую цену — 2 миллиона 330 тысяч рублей за версию с автоматом. Более того, 21 февраля автомобили начали собирать на калининградском автоторе. И до остановки конвейера на заводе успели выпустить несколько сотен таких кроссоверов. Но потом случилось то, что случилось. В итоге собранные автомобили встали мертвым грузом на складах представительства, и эти запасы наконец решено распродать, навесив свежие ценники. Итак, в базовой версии корейский кроссовер теперь будет стоить 2 миллиона 900 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит двухлитровую версию, оснащенную не автоматической, а механической коробкой и передним приводом. В списке оборудования значатся кондиционер, 6 подушек, штатная медиасистема и некоторые другие приятности. Версия Comfort, которую весной хотели продавать за 2 миллиона с третью, теперь стоит больше трех миллионов. Всего же приготовлены 9 двухлитровых модификаций. Еще пять — с мотором на 2,5 литра, и топовая версия облегчит кошелек сразу на 4 миллиона. И это без учета неизбежных дилерских накруток. Кстати, с задержкой успели воспользоваться серые продавцы, которые начали привозить спорт нового поколения из Казахстана, Кореи и Эмиратов, причем и с длинным кузовом, как у машин российской сборки, так и с коротким, как в Западной Европе. Но теперь этой дилерской вольнице придет конец. Между тем, упомянутый «Автотор» по итогам 2021 года выплатил больше 130 миллиардов рублей налогов — это на секундочку больше половины от всей суммы, что удалось собрать в Калининградской области. В этом году результат будет заметно хуже, ведь сборка BMW, Hyundai и Kia остановилась по причине логистических проблем и санкционных ограничений. Между тем, сама компания ищет новые способы выхода из жесткого кризиса. Так, согласно планам, в 2023 году «Автотор» собирается запустить сразу семь новых заводов для выпуска электромобилей и комплектующих. На новых мощностях планируется производить электродвигатели, тяговые батареи, инверторы, подрамники и многое другое, включая жгуты проводов и системы вентиляции. Кроме того, на основной площадке будет выполняться литье из цветных металлов. Правда, в условиях санкций, когда, например, транзит товаров через Литву полностью не восстановлен, быстро организовать сразу семь производственных площадок — задача сверхтрудная. Презентация рестайлинговой «Лады Весты» прошла 22 февраля.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 При этом АвтоВаз готовится пересмотреть, то бишь сократить набор электронных компонентов. Кроме того, еще в мае автогигант планировал порадовать публику новыми Логаном и Сандера. Однако теперь, когда группа Рено покинула Россию, судьба франко румынского семейства не неочевидна. Теоретически АвтоВаз может выпускать его под маркой LADA, но захочет ли? Уже объявлено, что выпуск каждого Рено требует отчисления роялти, лицензионного вознаграждения. А в нынешних условиях, когда поставки комплектующих нестабильны, затевать такую авантюру крайне рискованно. Проект рискует обернуться убытками. По этой же причине руководством компании на неопределённое время отложен перезапуск Дастера. Напомним, что вместе со всеми активами французского автопроизводителя, АвтоВАЗу вдобавок досталась оснастка для выпуска этого кроссовера. Но ее перевозка из Москвы в Тольятти займет около года, плюс туман с импортом компонентов, ведь двигатели Дастера собирались во Франции и Испании. Что касается текущего положения дел, то помимо классической нивы и упрощенной гранты, Вазовцам удается наладить сборку Ларгусов, причем не упрощенных, а обычных, с АБС и подушками безопасности. Сварка Кузовов уже заработала, и за пятницу 22 июля конвейер должна была покинуть первая сотня машин.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 Российское правительство временно разрешило регистрировать импортируемые автомобили без системы «Эра ГЛОНАСС». Послабления пока рассчитаны на полгода — до 1 февраля 2023 года. Напомним, что аналогичные моратории еще в 2018 году вводили для Дальнего Востока, а с сентября 2021-го не оснащать «Эрами» автомобили разрешили и российским заводам.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 Для этого достаточно получить заключение экспертной организации, то есть института НАМИ, заменяющая сертификат о безопасности колесного транспортного средства. Иными словами, по схеме единичных транспортных средств юрлицам разрешили ввозить не только быушки старше трех лет, но и любые другие автомобили. До сих пор компаниям полагалось импортировать новые автомобили согласно одобрению типа, а это крайне сложная и дорогая процедура с обязательными краш-тестами.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 При этом Камаз собирается перейти на отечественные электрику и электронику, а также ввести рекордный межсервисный интервал на уровне 150 тысяч километров. Что касается классического модельного ряда К-3 со старыми кабинами, то его также ждут весьма серьезные перемены. Так моторы Каминс и коробки CTF, которые сейчас собирает Камаз, будут национализированы, локализованы и лишаться прежних имен.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 Кроме того, КАМАЗ решил заняться параллельным импортом запчастей. Как сообщает газета Авторевью, в набережных Челнах готовы торговать деталями для грузовиков большой европейской семерки. Коротко напомним предысторию: после того, как Mercedes, Volvo, «Скания», «Ман», а также и «ДАВ» DAF и Renault прекратили поставки не только техники, но и компонентов, с обслуживанием автопарков оригинальными запчастями возникли определенные проблемы.